привет 12 июня праздник вчера мы с свободе поймали 16 щучек и решили не менять место лова возвращаемся в третий раз на озеро Ой. можно сломать хребет Поймал хучка. Старается парень. Догоняет, хочет все-таки быть чемпионом. Промахнулась, промахнулась. щук душить щучкой. А? Ой, не получилось. Ой, дубы второй заброс. Рагон. Куней наловил на удочку, столько не ловится. Вот еще. Это Это он. Он в размер, вот видите, вообще один к одному. Полируйте ваши снасти. Отпускай немножко. Э, пиво-то не надо нам сбулькивать оно а ну и так. Она хорошо золотая. Помучайся тогда. Как... Я же свой рюкзак там не взял. Да. А же эта штучка. А что ты его не взял? А что там у тебя еще? Ничего там нет. Я его наделюсь. Сейчас будем доставать. Чувствую. Сегодня мы все-таки решили оплыть полностью это озеро. Мы поставили план поймать 10 штукарей. Был да? Да. План потихонечку выполняется. Вон там эти лопухи хорошие. Оп, был выход. Промахнулось. Даже не знаю кто. Хороший. Да блин, этот пацак. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Упс. Лавана на рекорсмен сегодня. А? а как его туда вставать? Это твои проблемы. Страшный подсак. Четыре штуки. Да. Да, на нас. Ага. Не знаю, за что мы тут вместим. Но... Шею это мои. Мы... Переломаем. Опс. Простите на камеру, но. По-другому никак нельзя. Отцепил я воблерка и проплыл немножко дальше. Хорошо тишки-поп получился. замечательный, Заманчивый. Здесь наверное речка какая-то, что-то потекает. Мне так кажется. Мы здесь первый раз. Ну да, что-то есть. Вот Вова уже тащит что-то. А я нет еще пока. Бревнышко какой-то опять тоже зацепил. Не торопясь. Бобля, папа, не, не надо так, ты что делаешь-то? А ее так вот сорили, ее так вот сорили. У, у, там, знаешь, какой гигант. Понятно, ну, у меня сейчас еще закинута снасть. Ой, она вся погрызана. Сейчас она выскочит у тебя. Все перегрызено. Это зверь. Называя на тебя. На кого-то на двое. Да, на кого-то. Кто, кто ее это грызнет? Кинь там. Приходит, значит, какая там должна быть рыбином. Если твоя, по-квоцу вся. Ай. Ай. Она здесь прочная. На, этом... на речке она как-то проще ломает. Пошел, ломается. пошел второй пакет, покажи. Зачем? Второй пакет. Вторая половина кузова. С Андрюшкой, чтобы не понимали примерно, как тут дела обстоят. Интересно, да? Ой, бедные воблера наши будут. Убиты, перебиты все, да? Вот оплыли, вернее заплыли самый дальний конец озера. Сейчас нам возвращаться. Два дня 10 щучек мы выполнили. Два раза, наверное, перевыполнили. И перевыполнили. Сейчас вот нам ветер. Ветер помогает. Опа, промахнулась. Опа! Опять промахнулась. <смех> <смех> Аквариум. <смех> О, нас согреет солнышко. Какое-то бревно, поймал, небольшое, торпеда <смех> какую-то. О, мы тут все так напряглись, о <смех> о и при чем здесь камера, просто отпускает. <смех> все, спустил, молодец. Что еще гладишь, гладишь, <смех> успокоил, да? Такой стресс, блин ну да. Такой стресс, блин Хороший заброс, потенциальный Тихо, тихо, тихо, тихо. Ой. Ой. Простите. что не так? Ой, Как же так? Не все крички с ними. Вот, видите? Кто будет теперь спорить? Блин! Зря сказал. Хороший был окунь. Хороший был окунь. Вот тащил. Ну, у меня окунь ушел, у тебя этот. Я тебе предложил, у нас радикальный есть. Столик пока не оправдается. просто снимай в видео. Маленькая. Нет еще. тут было трава было предыдущую щечку поцеловали отпустили да, тут еще вчера, вчера же это сам помнишь подходи, подходи. все и мелко с Винуха такая. Погода поменялась, его перестала, потому что сегодня было. русскую траву, я ее оплывать не хочу. Все равно. и такая кучность боя здесь была. Небольшое, ну что-то, а может большое. Очень сильно угу. Не хотел <смех> <Сотрудить>. <смех> Ну что, на сегодня рыбалка закончена Сейчас собираемся Всем спасибо за внимание Собираемся, заводимся Выезжаем Пока-пока, озеро Белое Гоупро, стоп, видео